Тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же пробыл из нас, в наших спорах из зна и покоя. Мне не стало хватать его. Только сейчас, когда он не вернулся из боя, мне не стало хватать его. Только сейчас. Когда он не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор, Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром заново костер, Когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром взорвало костер, Когда он не вернулся. По ошибке и его я. Вдруг, оставь покурить, а в ответ тишина, Он вчера не вернулся из боя. Вдруг, оставь покурить, а в ответ тишина, Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, Наши бавшие как часовые,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 это я не вернусь из боя, Все теперь одному, Только кажется мне, это я не вернусь из боли. Все